Приветствую себя на канале и сегодня хочу обратить ваше внимание на то, что празднование Дня Независимости прошло успешно. Как вы все видели, вчера были праздники, праздник по поводу Дня Независимости и был концерт. Очень много э, шло после этого. Пересудов Вакарчук обиделся на то, что исполнили его песню, также э, промелькнула. Статья о том, что Бумбокс тоже не давал разрешения на то, чтобы исполнять их песни, и они, не, они оспаривают авторские права на эти песни. Но в законодательстве четко прописано о том, что исполнение фрагментов песен на праздниках, не, в коммерческих, не для коммерческих выступлений, разрешается, так что и Вакарчук и Бумбокс могут откусить, но не это поразило поразило, то что Вакарчук не знает законодательства, а хотя он и был в Верховной Раде, был депутатом и делал из себя великого э, народного избранника. Видите, чего стоит, если ты не понимаешь то, что ты делаешь, если ты не разбираешься то, в чем ты пытаешься работать, то ты получаешь по носу от людей, знающих в э, Вокурчуку по делам. Но я обратил внимание еще на такую деталь. Я обратил внимание на то, что плитка э, была так себе в состоянии не очень хорошем. Бюджет Киева не маленький и я не думаю, то не могли бы подделать эту плитку, на которой шло выступление. Я, я имею в виду, не могли бы и отремонтировать. Все-таки это центр города, это место, где собираются иностранцы, туристы и вообще простые люди-киевляне. Вот эти кадры, посмотрите. Видите, плитка не очень в хорошем состоянии. Это шло прямо с первых кадров. Из первых кадров мы видим, как плитка не очень. А вот здесь э, тротуар просел, скорее всего, э, там неправильно было в... были выполнены э, работы, и поэтому прошло проседание грунта под плиточкой, под брусчаточкой, и э, вот результат. Итак, вы видели, что произошло. Итак, вы видите, что плиточка оставляет себе лучшего желания выглядеть. Я обратил внимание вот еще на что. Наш президент в самом начале, когда начался концерт, посмотрите, как он радуется. Посмотрите, как на его лице видна радость. Посмотрите... Как изменилось его лицо? Видно, что это ему приятно. Видно, что он от этого получает удовольствие. Ну и играл бы себе дальше. Зачем он выбрал путь президента? Для меня остается все-таки непонятным. Но видите, не только это меня волновало, также это волновало других людей. Активист Киевлянин Тарас Буздыган случайно заметил лес лес бурьянов на площади. И вот этот момент, где Павло Зибров идет, и там видны кусты. Но еще не это только. Меня, ну, на, не только на это я обратил внимание, я обратил внимание, что там написано «Аренда». Если это аренда и помещения пустуют, то там нету хозяина. Если там нету хозяина, то, естественно, ни тротуар, ни около, ни около магазинную территорию никто не будет убирать, так как там никого нету. И вряд ли хозяин будет сам приходить и чистить тротуар. Ну, а нашим службам было... Не до этого, чтобы обращать внимание на какие-то мелочи, такие как бурьяны. Поэтому и получилось так, что эти э, зеленые насаждения, которые выросли возле ступеньки, попали в кадр. И в завершение. Я все-таки думаю, что э, Владимиру Зеленскому намного приятнее смотреть на выступление, он от этого получает удовольствие, это его стихия, и он себя чувствует совсем по-другому. Это видно на его лице. Вот посмотрите, как на его лице отражается тот момент, когда он открывает и закрывает выступление артистов. Это очень четко видно на его лице. Не только я обратил внимание на это, но также активист Тарас Буздыган, киевлянин, увидел, что бурьяны растут на тротуаре и попали в кадр. И на следующий день, сегодня, он с утра уже пошел и вырвал эти кусты. Видите, активист убирает, вырывает эти кусты, дается этому нелегко, и потом отдает эти кусты, выбрасывает дорожникам. Дорожники ему объясняют, что это не их работа убирать присадовую тротуарную площадь, поэтому это должно относиться к городу. Ну, а Виталий Кличко, я так понимаю, не, не обращает мелочи на такие э, моменты, как плитка и бурины между тротуаром и плиткой. Напомню, что бюджет Киева все-таки составляет 60 миллиардов гривен. Не думаю, что э, можно было все-таки чуть-чуть получше относиться к этому к городу. Но все же ответ будет тот, что помещение не арендуется, хозяину не до того, чтобы обслуживать территорию, а раз нету арендодателя, поэтому бурены и растут. И еще я обратил внимание на то, что все-таки очень много помещений в аренду сдается в городе. Такого раньше никогда не было. Всегда помещения в центре были все заняты. Но это сигнал о том, что дела идут не очень хорошо, и люди не берут помещение в аренду. И еще раз с прошедшим праздником, всего хорошего. И пожелаем городу процветать и быть красивым, несмотря ни на какие бурины в плитке и сломанную саму плитку на площади. Всем всего хорошего. Писание.